Ребят, всем привет! С вами снова я, Димас. И сегодня мы будем снимать у нас новая рубрика, всеми любимая, вкус детства. А это что? Мы вспоминаем, что мы пробовали в детстве и балдели от этого. Мы это ели в детском саду, мы это ели дома, мы это ели на улице. Кто-то приходит в гости, ребята, потому что раньше постоянно толпа ходила, ну, людей, детей на улице мы гоняли в деревнях или даже в городе. В городе сейчас вообще дети все пропали с улицы, все сидят в смартфонах, там, где-то. Сегодня мы будем готовить для вас три вида лапши, и это вообще я даже такой не пробовал, как бы, это уже вкус детства моей мамы, там, родителей или бабушек даже, это тюря будет. Это супер блюдо, наверное, носкоряк оно готовится в, раз... в разных регионах России по-разному. Я приготовлю, как вот мне мама рассказала, как тут ее готовить. Вот, Посмотрите, мы уже отварили лапшу, ну как лапшу. Мы отварили м -м, макарошки, трешек, спагетти. На три части их разломали, потому что лапши не нашли. Но ну, как бы это почти идентично получится. Тому что мы как бы ели. У кого-то была домашняя лапша, а у нас вот такая покупная. Естественно, вот у нас сотенчик здесь мы будем делать молочную лапшу. Это первый вид, это вкус детства детского сада. В детском саду раньше всегда была лапша молочная. Наливаем молоко. Я налил специально пакетированное. Сейчас как бы домашнего молока не у, молоко не у всех есть. Даже у многих его и нет, никто не пил его. Молоко налили, добавили макарошки, чуть сахара добавили. Кстати, в этом блюде должно быть сахара достаточно много, оно, возможно, сладкое, потому что это шло как десертное. Часто подавали ее на завтрак, реже на обед. Mm -hmm. Типа запеканка была и молоко, молочная, молочная лапша, ну, либо каша. Как бы. Но раз в неделю, а то и больше, у нас в детском саду постоянно была эта лапша. Добавили соли, потому что молоко без, почти без вот крупного, без вкуса без запаха. Обязательно добавили масло сливочное. Всегда была пенка на этом блюде. Ждем, включили на четверочку, ждем. У нас должно закипеть, чуть-чуть повариться и молочко загустеть. Возможно, я в то время не был на кухне, какие-то у них секреты у этих женщин поваров были. Возможно, они добавляли крахмал. Но я думаю, что вряд ли. Не смотрел рецепт, но ну, думаю, вряд ли. Вот, и второе у нас блюдо, э, тоже это, ну, опять же, в детском саду это было, ну, и дома все готовили, это просто лапша с сахаром. Так что мы добавляем вот лапшичку нашу, добавляем сливочное масло. Если хотите, добавьте растительное, кому как больше нравится. Если вы как бы, не промывали лапшу, как бы, ну, можете просто сахаром посыпать сверху. Мы ну, просто промыли, чтобы она была неприлипшая. Вот, как бы, если вы варите сразу, можете сахар добавить. Мы еще сейчас просто прогреем и посыпьем сахаром. И еще один у нас способ готовки. Лапши. Лапша у нас была с яйцом на завтрак тоже очень популярный. Готовим Берём и просто разогреваем макароны, берем яйца, одно-два, яйца были раньше неотъемлемой часть еды. И просто размешиваем, болтаем, болтушку делаем. И еще соболтушку. Кто-то полностью поджарить. Не без разницы было, какую готовили, такую я и ел. Сейчас мне нравится больше, чтобы все было обжарено, прожарено. Также можете добавить соль, зелень. Что мне больше нравится. Обычно ничего не добавляли. Просто яйцо разбили. А Потому что перчили, посолили. Ну все, все готово. Буду выкладывать. Завершающее блюдо вот, в нашем исполнении это тюре. Я мало о ней еще знаю. Пару видео смотрел. Она везде готовится по-разному. Возьмем зелень. В принципе, можно любую, но мы возьмем лук. Как бы чаще всего использую лук зеленый. И брепчатый. Какой был. Это блюдо на скоряк было. И оно было просто как бы утолить голод какой-то. Лук нарезали произвольно. Может, даже и рвали. Естественно, лука брали большое количество чтобы хоть какие-то какие витамины получить э, в жару. Чаще всего это ели, естественно. Вот, кидаем лучок наш зеленый Вот, также брали чеснок. Тоже мелко шинковали. И брали хлеб обычный. Мы взяли просто обычный хлеб. И ломали вот такими кусочками большими такое количество. Добавляли соль. Если была возможность добавить перец, добавляли тоже перец. Ну что было, короче. То обязательно наливали масло. Раньше масло было только с запахом. Это сейчас появилось. Вот, и обычную ключевую воду. Если раньше колонки нигде не было, были колодцы. Либо бы просто к речки ходили в колодец, набирали. Вот, и обычную воду добавляли. Естественно, все размешивали. И вот так ели. Хлеб чуть-чуть намокал. Хлеб неважно, было сухой, не сухой. Как бы он, естественно, понимаете, размокал со временем. Так что так такая тюря а, ну вот смотрите ребят мы приготовили наши замечательные блюда с детства будем сейчас пробовать что у нас получилось вот начнем с яичницы корошки с яйцом точнее если так можно сказать вот обалденно это просто ну сказка Если хотите добавить зелень, добавьте соль, сахар, перец, чтобы считаете нужным. Но я ничего не добавлял, потому что в детстве именно так бабушка готовила, или мама. Просто макароны там остались когда-то, с вчерашнего или еще, с утреца. Разбили яйца туда. Быстро перемешали. Завтра готов. Элементарно. Но ну, это фуздесу реально. Сейчас ем, и опять вспоминаю это все. Еще один замечательный макарошки, кто не любил яйца или еще что-то, готовили как бы, ну дети любят сладкое, всегда готовили вот эти макарошки с сахаром, посыпали еще много, сладкие макароны. Вот реально, это дети ели в то время, сейчас, не знаю, будут есть дети, нет? Вот ели, это очень вкусная штука, реально. Э, в детском саду я не помню, чтобы такое готовили, но вот дома, тут деревни. быстро, чтобы бабули накормить нас мелких, тю -тю -тю, отварила макарошки, сделала. Это вообще волшебно. Ништяк. так. Вот это блюдо я дома не ел, ну, не готовили у меня такое ни родители, ни бабушка. Не готовил такое. Вот, но это я ел постоянно в детском саду. Как бы Я не особо ел, на самом деле, потому что я молоко не очень люблю. Но это было всегда вся с пенкой, там куча жира было. Запах такой прикольный, молочный. Вот в то время не знаю, с какого молока там готовили. Наверное, какое-то было все равно какое-то привозное. ли из-под коровы. Но здесь как бы наверное если кто-то ел в деревнях а то есть тут коровы в городе в детском саду было только вот такое молоко обычное так что пробую этот вкус вообще реально это классно вот видимо не было секрета никакого реально молоко загустело постояло я не люблю молоко Тут молоко вкусное, реально, оно вкусное, но вот макарошки отдали что-то свое мучное, и оно загустело, вот секрет, вещь, чем. Там же есть какие-то кра кра кра макароны крахмал, содержательные элементы, и это все отдал, это, это вообще реальное. Группа номер 6 я оказался как будто завершающее блюдо, это вот тюри, для меня это откровение, я тоже никогда не пробовал, не ел ее. Реально мама рассказывала, и вот она ела там, и ее родители, бабушка с дедушкой, вот, и как бы в зимний период они за место зеленого лука добавляли обычно репчатый. В то же время не бывало, нет, зимой, фигак-фигак, покрошили, водой залили, и репчатый лук. Вот прям нюха как салат. Ну, это суп. Вот, пробуем, что получилось у нас. Знаете, отлично съедобная штука обалденно просто масло создает такой вкус как будто это такой вот как будто там что-то поджаренное или сваренное зелень дает свой вот этот оттеночек она дополняет вода она ну, вода не чувств как будто бульончик такой вот с маслом это сочетается кстати мы присолили хлеб ну кто не любит мочить хлеб в супе в любом кто бы то, всегда же так делает. ну Прикольная вещь, прикольная, съедобная. Много видел, смотрел насчет тюри, там какие-то вещи. Все по-разному делают. Вот у нас рецепт в Рязанской области вот такой был. Напишите, кстати, в комментариях, как вы там готовите, или у вас в области кто-то, бабушки, дедушки готовили тюрю. Сейчас такое редко, наверное, встретишь. Может, какие-нибудь там поселения, староверу готовят, еще что-то подобное. В церквях во время поста. Прикольно. Обалденный вкус. Ностальгии. Я попробовал. Я, я вернулся в детство. У меня прям мурашки по коже. Так что пробуйте. Вспоминайте, готовьте какие-то блюда. и какие вам нравятся. С вас подписка, кто первый раз на канале. Лайкосы, естественно. Всем вам добра. Здоровья, берегите себя. Увидимся на нашем канале. С вами был Димас. Все, банда. Все, увидимся, ребята. Пока-пока.